Так, давайте я поставил запись. Ну хорошо, раз все слышно и видно, давайте будем начинать. В принципе, я могу видеть ваши, э, ваши сообщения. Если вы будете мне их писать, то... Сейчас, секундочку. Проверю, где они. Вот такое у нас сегодня долгое начало. Ну, не страшно. В общем, речь сегодня пойдет о компании Дотера. Давайте сегодня тогда с вами глубоко познакомимся. Недавно мы с Марией провели небольшую такую презентацию, познакомили вас с новым проектом, пригласили в новое направление, в новый бизнес. И возникло очень много вопросов, но в то же время очень много регистраций, и мы вас за это благодарим, за это доверие. Сегодня у нас будет погружение поглубже, то есть мы с вами нырнем, вы посмотрите, как работает этот бизнес. Поэтому... Можно сказать, те, кто был на, первом, на первой встрече, ничего не пропустили. Вот, тут Я вижу, что э, был вебинар, но, к сожалению, были на йогатуре. не страшно. Давайте коротко тогда э, расскажем о нас. Сегодня с вами будет Александр и Татьяна Андреяновы. Всем привет, да, кто присоединился. Да, мы муж с женой, это моя супруга. Мы 10 лет путешествуем, 7 лет последних живем на острове Бали. И mm -hmm. занимаемся в основном онлайн-проектами, продюсированием, бизнесом. Есть небольшой ресторан на острове Бали, есть две онлайн-школы в сфере бьюти, есть русскоязычное сообщество, 35 тысяч человек. И, в общем-то, мы ну, такая семья предпринимателей. В то же время очень хорошо совмещаем это с духовным направлением. Я прошел более 8 классов, сам прошел путь, путь коуча, тренера, более 100 тысяч человек прошли через наши обучающие программы. Но, в общем, так или иначе, Наш путь, он связан с обучением, связан с даванием, связан с поддержкой, с Продюсированием, с продюсированием. и да. нас, нам очень приятно, что в нашем окружении очень много осознанных людей, мастеров, учителей. Сегодня мы с вами поговорим о новом проекте о компании Дотера и почему он так сейчас очень сильно захватывает мир и рынок. Сразу такой маленький спойлер, что это проект, который нового поколения, и он приходит на замену многим старым моделям, которые сейчас отваливаются. Ну да, я еще раз хочу повториться, вот, да, что мы сейчас с вами э, входим в исторический, на самом деле, момент. То есть сейчас происходит история, о которой мы потом будем вспоминать, потому что сейчас вот именно время, э, старые модели не работают, да, и нам кризис... Э, очень хорошо показал, что некоторые проекты перестали функционировать, кто-то остановился, кто-то там еще разные процессы, да, пошли. И компания Дотера, что самое интересное, в эти моменты росла очень быстро, уверенно, и мы в том числе, и это очень радует и это говорит о том что даже в сложные непростые времена этот проект показал очень классные показатели показал показатели да Просто и, и да мы росли развивались и продолжаем это активно делать Окей, okay. ну, если рассказать еще немножко, она скоро, чтобы сформировалась картинка. Татьяна Татьяны Андреянова последние 12 лет межмейкер стилист парикмахер, и вот ее опыт там шести профессий в области красоты мы упаковали в онлайн-школу, обучаем профессии, как можно зарабатывать денежки. И Татьяна сейчас является представителем, можно сказать, топ-лидером компании «Дотерра» в России, входит в, можно сказать, Не команду. просто можно сказать, а можно прям активно заявлять. Да, мне, команду основателей. В том месяце с Александром сделали ран Платина, и я считаю, это хороший, очень быстрый рост. Да, это наш пятый проект, и вот одним из наших таких очень хороших партнеров это Мария и вот ваши сегодня... Но ну, те, кто сегодня пришел, вы ее очень хорошо знаете, вот, по машине и ручкой, благодарностью. Ну, вот это для того, чтобы у вас сформировалась такая небольшая идея, что все, что мы будем сегодня говорить, оно работает, и оно дает хороший дополнительный источник дохода, и плюс это такая хорошая большая помощь людям. Поэтому, если говорить о трендах, которые мы замечаем, и мы все-таки наблюдаем за миром, мы не просто так выбирали эту компанию. Это компания, которая очень быстро растет, у нее сейчас оборот 3 миллиарда долларов. И вот, как сказала Таня, кризис очень хорошо нам показал, куда стоит смотреть. То есть на что стоит обращать внимание. И поскольку компания Doterra выросла с нового года на 500%, а за время кризиса за последние там, более 400%, это хороший показатель, на который мы можем опираться. И приглашая вас, мы можем уже давать конкретные четкие рабочие модели, которые ну, себя заявили. Пожалуйста, проверяйте звук, и чтобы... Друзья, выключайте звук, кто заходит, пожалуйста, чтобы мы друг друга не перебивали. Два раза перезаходил, Ничего не могу помочь, к сожалению. Так вот, тренды 2020 года показали то, что все-таки люди сейчас будут активнее пользоваться и работать через интернет, и уже не интернет неинтересно. Ну, и... да, если, например, у каждого из вас спросить, чем запомнился 2019 год, скорее вы мало чего вспомните, но зато все запомнят 2020 год. Поэтому, потому что здесь очень много всего случилось. И на самом деле такие события, они показывают показывают куда идти на что обращать внимание что онлайн это сто процентов будущее за онлайн потому что например компания дотера очень заранее подготовилась даже я бы сказала, не подготовилась уже заранее сделала такой ну, да, 12 лет трудились, чтобы... Чтобы курьеры, даже вот, например, некоторые страны, да, все, все страны были закрыты, курьерская служба у нас работала во всех городах и странах. И это говорит о том, что, да, мы тут независимо от того, что, если, например, что-то происходит, нас всех дома посадили, то мы как-то не можем... Да, трудиться да. работать и так далее. Ну и плюс... В первую очередь зарабатывать. Наконец-то у людей появилось время... Наконец-то мы стали больше уделять внимания тому, что мы потребляем, о чем мы думаем. Мне, допустим, очень сильно помог вот этот прошедший кризис, или он там только начинающийся, в том, чтобы акцентировать свое внимание на том, что актуально. И о трендах можно много говорить, но смысл в том, что данная компания, которую мы сегодня будем подробно вас погружать, она вот прям на пике. То есть это вот то, куда нужно сейчас обратить внимание, на что стоит смотреть, потому что это эко-направление, это э, ну, бизнес онлайн, это международный бизнес. Даже если в одной стране что-то происходит, вы можете перенести свой аккаунт в любую страну и получать деньги там хоть в тубриках, да, этой страны. Неважно. Да, вот вы писали, что кто-то в Париже, кто-то в Ирландии, Москва и так далее. Неважно, в какой стране вы находитесь, это международный проект. И это международный бизнес. Ну, давайте коротко о наших ценностях, почему именно эта компания нас привлекла. Мы, как и Мария, долго выбирали, куда идти для чего. И эта компания, во-первых, она экологичная, она несет пользу миру, она помогает людям. И вы поглубже это все увидите, познакомитесь, она производит качественные продукты. И это международный бизнес, достойный заработок, можем сказать, что за 10 месяцев мы ни в одном бизнесе так стабильно не выходили, это не только наш рост, рост наших уже ближайших партнеров это 2-3 тысячи долларов в месяц, это только-только самое начало, ну, мы прям вот недавно только начали это делать, поэтому вы сейчас можете сказать, что с нами наравне. И мы будем просто передавать вам знания, и навыки, как как мы это делали, чтобы вы делали прям точечные действия и сразу получали результат. Да, тут очень мощная система наставничества, лидерства, дубликации. Все очень просто, понятно, и по стратегии мы поможем всем, да, и по алгоритмам тоже. То есть здесь все просто. Да, это э, современная модель бизнеса, то есть здесь есть шесть источников дохода, мы о них тоже подробнее поговорим. И это рекомендательная компания то есть вам не надо ничего продавать не надо ничего закупать чтобы с сумками там бегать ваша задача разобраться начать самим пользоваться и начать рекомендовать людям помогать им вот пройти тот путь который прошли вы то есть для заработка и дохода достаточно интернет и телефона то есть это очень хорошая показ... ну, возможность путешествовать и работать в путешествии и не быть привязанным к какому-то месту. Поэтому любой человек задумывался о том, чтобы достойно получать, мало работать, вот и путешествовать. То есть это долгосрочное отношение. То есть мы сюда вошли, ну, на ближайшие лет 30-50, потому что компания а, имеет план развития на где-то 300 лет. Самому продукту, основному, ему там более 5000 лет. То есть это не то, что изобрели вчера. Поэтому это такая ну, компания надолго чтобы вы понимали. Не надо здесь каких-то быстрых, условно, там резких рывков, там, срубить бабла или нажать на какую-то кнопку, там, которой деньги повалятся. Здесь планомерно, постепенно вы создаете себе пассивный доход, который может, в принципе, закрыть все ваши нужды. Основа компании — это обучение людей и система дубликации. Не надо много... Выключить звук, вроде выключил. Не надо вам большого количества людей. Вы э, работаете с теми, кто ближе к вам. То есть вы занимаетесь там с тремя максимум шестью людьми, которые работают также с тремя максимум шестью людьми. И вот так мы дублицируем, передаем друг другу знания. Достаточно на самом деле интернета, телефона и, как я уже сказала, да, неважно в какой точке где вы находитесь? Дома перед диваном, на пляже, не знаю, поехали в путешествие, еще куда-то. Все, вот у нас весь наш бизнес — это телефон и интернет. Вот у Александра еще ну, и плюс, Да, и очень сильная команда мастеров, то есть у нас а, окружение — это психологи, коучи, такие ну, какие-то лидеры мнений, там инстаблогеры, тюб там, какие-то флюренсы, основатели онлайн-школ, то есть те люди, которые работают с людьми, то есть это мастера, учителя, и мне это очень сильно подзывается. Как бы, очень мощная система наставничества, очень мощные партнеры и лидеры, которые уже достигли высот, и это легко вам передают, то есть можно общаться напрямую, у каждого будет свой чат, у каждого будет поддержка, и сразу быстро получать ответы на свои вопросы да, но если подводя тему мы сегодня у нас не продающий совсем вебинар нам сегодня просто нужно до вас донести суть чтобы вы уже там помедитировали определились мы наверное каждый из вас до да, имеет мечты но это само собой какой человек не мечтает так вот в компании doterra мы говорим сейчас только о себе соединились все наши мечты то есть мы понимаем как нам выйти на доход там 100 тысяч долларов и мы к нему идем мы понимаем что наша ценность — это обучать, давать людям возможности. Мы понимаем, что наша ценность — это свобода. То есть мы работаем через интернет и уже живем 10 лет в путешествиях там, в Индонезии и в, в Таиланде. И нам очень нравится, что здесь очень много благодарных людей. То есть мы помогаем другим людям зарабатывать, это наша ценность. То есть мы ну, по сути, другим людям даем возможность не сидеть в каком-то сером там, не знаю, Челябинске, а вот 3-6 месяцев поработать, в принципе, ты обеспечил уже себе 2,5-3 тысячи долларов и можешь ехать куда хочешь, да, и заниматься чем, в принципе, хочешь. Ну и плюс здесь реализация, развитие и возможность а, делиться опытом. То есть у нас, как я сказал, очень много психологов, коучей, и они находят здесь себя, то есть реализуются. Давайте немножко поговорим Мы об эфирных маслах, не все просто знают, что это такое. Да, проект Дотера — это... Компания, которая производит эфирные масла терапевтического назначения. Так что же такое эфирные масла? Да? Во-первых, это натуральные ароматические соединения, которые содержатся в семенах, коре, в стеблях, корнях, цветках и других частях растений. То есть это выжимка растения. Как я еще люблю говорить, это душа растения. Это масла У вас нет звука. Включите, пожалуйста, звук. Звук выключился. Ну все, окей, включили. Спасибо. Ага. То есть это выжимка растений, которой мы можем пользоваться. Это дары природы. Ага. Как же получаются эфирные масла? да? Это все, может быть, вы смотрели фильм парфюмер, когда там из розы получается одна капелька эфирного масла, да, сколько, вспомните, сколько там лепестков было, на самом деле, в 5, чтобы сделать 5 мл масла розы, нужно 12 тысяч бутонов, и это очень такой процесс, Трудоемко. трудоемкий процесс, и очень нужно, нужно очень много сырья для того, чтобы сделать 5 мл эфирного масла, чистого эфирного масла, не разбавленного, да, не то, что стоит в магазинах на полках, например, не то, что продается в аптеках, не то, что называется эфирными маслами. Мы сейчас говорим про чистые эфирные масла, именно вот про выжимку, да, без концентратов, без ароматизаторов, без искусственных добавок, без ничего лишнего, то есть без разных химических примесей. Так что же такое еще раз, да, эфирные масла? Это природная биохимическая лаборатория. Это растительные, летучие многокомпоненты, органические вещества, которые очень тесно генетически связаны с нашим человеческим организмом. Как воздействуют эфирные масла на наше тело? Они полностью усваиваются на клеточном уровне. Главное преимущество это воздействие не на отдельный орган, а на весь организм в целом. То есть если мы используем эфирные масла, у нас эфирные масла через дыхательную систему к нам поступают, когда мы вдыхаем эфирные масла, через кожу, когда мы наносим на кожу эфирные масла, происходит проникание через кожу и на клеточном уровне идет работа. Эфирные масла не вызывают привыкания, не нарушают балансы физиологических процессов в нашем организме. То есть И, как я уже сказала, да, первый факт об эфирных маслах, они стопроцентные натуральные. А масла 50-70 раз мощнее, чем травы. В маслах ничего не добавлено, то есть и ничего не изъято. Это вот концентрат. Если, например, на баночке написано, что это лимон, то там только лимон. Не имеет никаких побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций, не вызывает привыкания. Могут использоваться для детей, для новорожденных для всех людей на самом деле. И эфирные масла укрепляют иммунную систему, улучшают настроение, работают с нашим физическим телом, с нашим эмоциональным телом, с нашим энергетическим телом. Все вы об этом знаете, да, что у нас еще есть разные тела. Ну, я, не я, только, только физические, Как раз был вопрос, этого. что многие говорят, что это масла дорогие. Но давайте просто посмотрим, что в одном вот таком маленьком, пятимиллиметровом миллиметровом баночки 12 тысяч бутонов. 12 тысяч бутонов да. — это около 20 килограмм лепестков. А 20 килограмм лепестков — это маленький такой контейнер, ну чтобы вы понимали. Вот как вы думаете, сколько маленький контейнер стоит роз? Или по-другому? Мы считали, допустим, масло розы, ой масло лимона содержит смесь себе 75 лимонов. Это где-то э, около полутора двух тысяч рублей. А эфирное масло в компании Дотера будет для вас стоить 700 рублей. То есть это о том, что как раз это, наоборот, очень дешево. И у меня есть друг Коруна, он уже 12 лет пользуется маслами, вот, и он говорит, масла Дотера не могут стоить так дешево. То есть у него обратно идет как Он бы, говорит, почему реакция? так дешево? Они очень дорого стоят, ну типа они не могут стоить там 200 долларов, они должны стоить там гораздо больше. Поэтому у каждого разные убеждения. Обращайте ну, на это да, внимание. Дорого – это относительное понятие, потому что здесь мы говорим о чистом эфире, да, о выжимке, э, вот все, что там за 200, за 300, за 500 рублей стоит на полке. Подумайте, чем вы, э, что там да, внутри, как может, э, например, эфирное масло лимона э, стоит например, 100 рублей, если на изготовление одной баночки да, да, да. То есть тогда что, вопрос, да, Например, вот если мы говорим, например, про масло лаванды, то на изготовление 15 мл масла три куста лаванды, не просто три куста лаванды, это определенная лаванда, собранная в определенное время, выращенная, тоже в определенном месте. То есть минимум эфирное масло можно собирать только из растений лаванды, достиг, достигшей то есть кусту должно быть два года, кусту лаванды, то есть не всю подряд еще лаванду мы используем. Уникальность эфирных масел Дотера состоит в том, что это эфирные масла терапевтического класса, стандарта CPTG. Ну вот уже Татьяна коротко сказала, что что такое класс C5G? Туда вошло ну, порядка, наверное, десяти различных компонентов, ну, элементов, которые дают сертификат g Например, где произрастает растение, а как как какого ну сколько лет ему какая была почта кем он был собран почва, почва да а, кем он был собран как он хранился как он достигался когда он был собран потому что все растения они очень сильно взаимосвязаны да, когда собрано растение то есть чтобы максимальная была эффективность одной капельки и розум компании да следует за чистотой то есть максимально чистые эфирные масла и э, компания Дотера – это компания номер один в мире по производству эфирных масел. Более 25% всех про, э, масел в мире производит компания Дотера. Ну и вот давайте посмотрим, где они производят. Допустим, э, э, пятигрейн есть такое масло, в Парагвае, кардамон в Гватемале, мелиса в Болгарии, нарт-Непал, лаванда-Болгария и так далее. То есть все растения, они вот там, где э, произрастают, там же и производятся. То есть сырье не перевозится в Америку, а оно производится именно там, где его собирают. Ну, то есть у компании Дотера очень большие мощности. То есть это лаборатории, там более 40 научных сотрудников в штате, там научные эксперты. То есть они 12 лет уже топят вот в этом направлении только в эфирных маслах и Суперпрофессионалы. То есть деньги у них есть, и они делают это очень качественно. И э, по всему миру производство идет эфирных мас масел. То есть не просто там, в одном месте локально, да? например, в Италии, в э, Болгарии и так далее. По всему миру... Более 48 да. мест, где добывается сырье. И каждый год еще добавляется по 2-3 места. То есть они постоянно расширяются. Начинали mm -hmm. они с 5 да, Даже в России есть производство пихты, сибирской пихты. Поэтому... То есть где исторически растет растение, с этих растений только и добываются эфирные масла. То есть не все подряд, лишь бы где-нибудь посадить, да, и лишь бы что-то собрать для того, чтобы получить масло. Ну и компания Дотера все время проводит исследования, всякие научные исследования, всякие опросы. То есть компания постоянно развивается и улучшает свое качество. Ну вот коротко мы уже рассказали о классе CPTG, что он состоит из трех основных элементов. Да. А что значит класс g Это о том, что масла чистые, в маслах нет никаких искусственных добавок, то есть масла исключительно натуральные. Растения для изготовления собирают в регионах их естественного происхождения, как я уже сказала выше, да, до этого, безопасность, то есть тестирование в лаборатории и контроль качества. Если, например, вы используете масло лимона, то год назад эфирное масло лимона, и вот, ну, например, купите масло лимона, оно будет абсолютно одинаковое по своему химическому составу. Там не будет никаких вредных химических примесей. Эффективность да, эфирных масел, это говорит о том, что масла соответствуют высшим стандартам качества, их воздействие на организм, они оказывают очень сильное воздействие на организм и абсолютно безопасно, не вызывают никаких привыканий, никаких аллергических реакций. Окей. Okay. Uh... Ну и здесь можно посмотреть, из чего состоит этот формат качества. Всего три компании в мире его проходят: это посмотрите органолептический анализ, микробиологический анализ, газовая хроматография, масс -спектро спектрометрия, инфокрасное спектра... преобразование, фурье, в общем, тестирование хиральности. Тут короче, вот да. слов даже не знаю. Прежде чем нам попадет масло в баночку эфирного масла до нас дойдет, очень много тестирований проходит, анализов, чтобы вы масла абсолютно безопасно использовали для себя, для своих детей. Некоторые масла можно вовнутрь употреблять, и это говорит о том, что у компании э, очень э, хороший стандарт качества, CPTG, да, прежде чем использовать эфирные масла, проверьте, что... Э, из аптеки э, не с... надо в рот масла, они ну, не работают, чтобы вы поняли. И на тело тоже масла из аптеки не стоит наносить. А то будет вот такая дырка. У эфирных масел на самом деле 50-70 раз сильнее эффект, чем утра. И эфирные масла доставляют питание и кислород клеткам. Через 22 секунды достигают нашего мозга. То есть если вы, например, открываете бутылочку, вдохнули эфирное масло, вот у нас, например, стоит диффузор, мы вдыхаем, через 22 секунды эфир достигает нашего мозга. Через 2 минуты попадает в кровь, если мы применяем, например, на тело наносим. В течение двух минут воздействует на каждую клетку организма и в течение половиной 3 часов полностью выходят из организма. Не вызывает никаких, как я уже сказала, зависимости, привыканий, Воздействуют на нашу лимбическую систему, оказывает косметологическое, омолаживающее действие. Эфирные масла можно использовать для ухода за своим битком, телом и запускать механизмы саморегуля... саморегуляции повышает настроение дают энергию эфирные масла очень нас заряжают и повышают наши ребра. еще что хочется сказать хочется сказать спрашивают где взять диффузор сейчас все расскажем на самом деле диффузор тоже нужно использовать качественный В компании Дотера есть свой диффузор Второй факт об эфирных маслах. Они более эффективны, чем медикаменты. Эфирные масла проникают в клетку, и на клеточном уровне идет работа. Вирусы — это внутриклеточные паразиты. И антибиотик, если мы используем, то антибиотик он не может проникнуть в клетку. А эфирные масла они проникают в клетку, и на клеточном уровне работают вот с вирусами и так далее. Антибиотики водорастворимые, а жирные, а эфирные масла они жирорастворимые, поэтому они а, проникают через мембрану в клетку и убивают вирусы и бактерии внутри уже клетки. Да, ну То чтобы есть... вы понимали, мы в общем-то не врачи, да, и мы не являемся какими-то там лабораторными а, учеными, и если вдруг вам необходимо будет какое-то подтверждение или вам необходимо будет достоверная какая-то информация, источники. Все это есть, пишите в чате, мы предоставим. Это ознакомительная у нас сегодня встреча, чтобы вы понимали, что, как это работает. Да, и третий факт об эфирных маслах, эфирные масла на самом деле намного дешевле, чем медикаменты. Вспомните свою аптечку, у каждого в доме есть аптечка, Зеленка, таблетки от головы, от тошноты, от поноса, рвоты и так далее, да? особенно если дети, то это еще вот, мы путешествия столкнулись с тем, что... Постоянно с собой вот такая корзина разных медикаментов. И через какое-то время срок годности уходит, мы эти все таблеточки выкидываем и опять закупаемся, идем новыми антибиотиками и так далее. Да? но ну, Если вот брать обычного обывателя, который идет в аптеку и пользуется таблетками. Так, например, вспомните, сколько стоит курс на семь-десять дней, если вы хотите воспользоваться антибиотиками, сколько стоят там, разные пребиотики, сколько их нужно применять потом после антибиотиков, как долго восстанавливать кишечник, как это все восстанавливается и так далее. Ну или а, даже взять там какой-нибудь то или еще что-то. Да. Все это же химоза, да? Она там одно как бы лечит другое количество. Еще не факт, что вообще работает. Так вот, на самом деле, эфирное масло, одна капля — это одна терапевтическая доза. И она на самом деле намного дешевле. Одна капля эфирного масла вам обойдется от 5 там, до 20 рублей в зависимости от эфирного масла, да, от самого эфирного масла. Поэтому это намного дешевле, чем горы таблеток, которыми мы привыкли пользоваться. Ну как... да, мы не о том, что вот прямо сейчас пойдете и все замените таблетки. Нет. Это о том, что можно найти альтернативу и попробовать эфирные масла. Ну, и важный момент, что когда пользуешься эфирными маслами, ты перестаешь болеть. Идем дальше. Да. А, три способа, как же можно использовать эфирные масла. Есть три способа, как мы можем нашими чудесными эфирными, эфирами пользоваться. Первое — это вовнутрь применять, но не все эфирные масла можно применять вовнутрь. Также можно наносить наружно. Например, вот на, курсируюсь на точки на наши, на пяточки, на шею, на виски, в общем, наружно применять. И также ароматически, например, одну капельку эфирного масла на ладони, подышали, сделали ингаляцию, сделали дыхательную практику с эфирным маслом, либо как вот наружно через диффузор вдыхаем, либо наполняем пространство, где мы находимся, через диффузор. Это тоже ароматическое наружное применение. Первый способ использования, да, подробнее расскажу. Да, прям коротко здесь пробежимся. Да, то есть прям... очень коротко: берем эфирное масло. Да. Саша, хочет принести. Наносим, например, на ладони. Ладони совмещаем и начинаем дышать. Достаточно 15-20 вдохов. Вот Александр принес. Эфирное масло. Вот здесь уже есть эфирное масло. Делаем прикосновение и дышим. Этого этого достаточно. То есть это ингаляционное применение. Второй способ а — это наружно. Наносить туда, где... Вы чувствуете напряжение, неприятные ощущение, Например, на виски, при головном напряжении, когда, например, голова болит, когда хочется сконцентрироваться, когда хочется фокус внимания на, на каком-то деле сфокусировать. На стопы можно применять и можно, например, вместо парфюма использовать. Также третий способ — это внутренние. Можно использовать... Добавлять воду, мы вот по утрам пьем воду с лимоном, можно добавлять в пищу, салаты заправлять, очень классно, например, орегано. И наружно, а, внутренне применять, в кулинарии, под язык, например, очень классно применяется. Эфирное масло. В общем, вместо вместо, не вместо а Вместе с медитацией, да, эфирное масло под язык и глубокое расслабление и так далее. Все эфирные масла проникают через мембрану клетку, которая доставляет кислород и питательные вещества. Эфирные масла уменьшают вязкость крови, усиливая снабжение ткани кислородом. И еще очень эффективные эфирные масла, что они проникают в клетку и на клеточном уровне да, идет восстановление, работа. Основные свойства эфирных масел, то, что эфирные масла это антивирусные, антибактериальные, антигрибковые, антивоспалительные. Для косметолог косметологов очень классно подходит. И вообще в косметологических процедурах очень здорово использовать эфирные масла. И да, обезболивающая техника безопасности при использовании когда мы пользуемся эфирными маслами. Очень важно, чтобы не допускать попадания в глаза, уши, нос и другие чувствительные области, на слизи эфирные масла не попадали. Разбавлять эфирное масло обязательно фракционным кокосовым маслом, если вы... Да, всем привет, здравствуйте. Если используете для себя, для деток, есть горячие эфирные масла, очень важно, чтобы не причинить себе вреда, да, не нанести не, не, ожог. Потому что есть горячие эфирные масла, mm -hmm. мож, которыми можно обжечься. А у всех разная чувствительность кожи, поэтому пер, прежде чем вы начнете наносить эфирное масло на кожу, сначала где-нибудь, например, на локте. Тестируйте, как вам щипит, не щипит, горячо, не горячо. А если ничего не чувствуете, то можно чистым использовать. А либо если чувствуете покалывание, жжение, то всегда разбавляем кокосовым маслом. Обязательно, прежде чем внутрь наносить эфирное масло, спросите, стоит ли можно ли его наносить вовнутрь, либо не стоит. И, конечно же, без фанатизма применять эфирное масло. Очень маленькие дозировки. Одной, одна капля эфирного масла — это одна терапевтическая доза. То есть одной капли достаточно, чтобы, например, расслабиться, успокоиться, какое-то напряжение снять. Этого достаточно. В компании Дотера у нас есть классная такая Это один семейная... из самых основных продуктов, с чего они начали. Да, семейная аптечка. В эту семейную аптечку входит 10 самых распространенных эфирных масел. Есть 6 однокомпонентных эфирных масел и 4 смеси. Это незаменимые помощники для каждой семьи то есть семейная аптечка, с нее в основном все начинают, да, она очень эффективна вот как раз для дома, когда можно самим себе быстро помочь в каких-то, проц... обычных бытовых условиях. Я нашел в интернете, и говорят, что нельзя показывать на самом деле эту картинку по одной причине, что компания Дотера, она на самом деле дает возможность людям как аналог да, попробовать заменить, Химию на натуральные источники, но в то же время она не говорит, что э, мы все возьмем и вылечим, да, выбросить таблетки. Нет, это очень такая лояльная, очень добрая, дружественная компания. Но как она работает, вы сами видите, да, вот можете посмотреть. Кто не видит, ну, к сожалению, тот не видит. А, давайте теперь я переключусь. Благодарю тебя, Татьяна. На самом деле у нас так получилось в паре хорошо, что мы два года пользуемся самими маслами, Но я пришел конкретно на бизнес, когда я увидел, что уже у Татьяны 5000 долларов в кабинете. Я думаю, ух ты, какой интересный бизнес. Да? Вот это точно то, что я могу прийти и усилить, да? то, что я могу умножить. Поэтому благодаря пандемии, когда у меня отвалилось там порядка пяти проектов, я сказал: ну ладно, давай, Наш... давай свой, свой бизнес будем смотреть, что там так как он устроен. Нашлось время, чтобы наконец-то разобраться. Чем же супруга занимается? Да, и очень интересно, что эта ниша, она сейчас самая, самая актуальная. И Миллиардные компании, которые сейчас очень быстро развиваются, которые перчатки производят, антисептики всякие, анти какие то там вирусные маски, то есть эти компании, они просто дали взрыв. Также, в принципе, компания Дотера, она попадает в эту нишу, это здравоохранение, это поддержка иммунитета, оздоровление, там долгожительство, и, оказывается, 73% всех людей ищут натуральные продукты решения этих задач. То есть люди пробуждаются, люди становятся осознанными. Я всегда привожу пример. Вот когда мы начинали заниматься там сыроедением или вегетарианством, это были такие ругательные слова лет 12 назад. И на нас смотрели как на какое-то отклонение. Сейчас это вроде в принципе даже входит в норму. Но если мы посмотрим на йога, центры, йога-клубы, то за 12 лет их стало больше, чем продуктовых магазинах, мне кажется, в, ну, да, в каждом парке. Ну, есть... То есть люди пробуждаются, люди приходят к осознанности, они начинают заботиться о себе, задумываться о том, а что они вовнутрь принимают и как это работает. И оказывается, 51% людей уже используют масло так или иначе. Но, к сожалению, в наших аптеках нет натуральных масел. Мы ездили по России, 13 тысяч километров проехали э, в том году, это где-то два месяца непрерывной езды, чтобы вы понимали. И мы ради интереса, мы только-только тогда начинали заниматься маслами, заходили в каждую аптеку и спрашивали, а что у вас такое, а как вообще это производится, а можно ли это применять вовнутрь? Мы ну, не только в аптеку, мы специально заходили ну, в, в эко-магазины, -магазин. где вот написано эко, вегетарианство, сыроедение, супер, там, стопроцентный органик и так далее. Это были там Сочи, Крым. Это были крупные города, Москва, Екатеринбург и так далее. То есть достаточно крупные города и такие вот прям эко-магазины. Не то, что вот подряд, да, все подряд. И, и нам советовали вовнутрь лучше не принимать, потому что мы не знаем, откуда это. Давайте немножко расскажу о компании, потому что для меня, как для предпринимателя, очень важно, куда я плыву, да, и с кем я плыву. Потому что у меня всегда раньше был такой затыл в голове, что Саша нужно создавать свои проекты. И за последние, ну, лет 20 такого осознанного предпринимательства, но ну, более, наверное, 100 проектов, то есть кладбища, которые я похоронил, и сколько там миллионов долларов, очень большое. Поэтому я очень основательно выбираю партнеров в отношениях, да и бизнес-отношениях, и также долгосрочность. Так вот, компания Доты 11 лет, уже 12 в этом году. Самая большая компания в мире индустрии производства масел. Это частная компания, нет внешних инвесторов, 7 предпринимателей, объединяющих объединившихся одной мечтой, вот эти замечательные люди, это все старше 50 лет, это люди, которые э, прошли уже очень серьезный путь и пришли сюда надолго, поэтому, в принципе, этим людям можно доверять. Э, в компании сейчас более 9 миллионов клиентов по всему миру, это компания номер один, MLM-компания в Америке, три года подряд они завоевывают первое место в штате Юта, как компания-работодатель и компания, которая э, ну, быстро развивается, то есть за 10 лет у нее она сейчас стала компания номер три во всем мире по продаже, ну как там такая есть система продажи мультимаркет, мультилевел, так скажем. То есть в компании работает три тысячи с половиной корпоративных работников, ну то есть это огромная корпорация. И всего в сотрудников 185 тысяч, если мы берем наемных, тех, кто производство там содержит и так далее. То есть Датерова получила награду Forbes «Лучший работодатель». Ну, про ребят я сказал, вот они, красавцы все. И самое интересное, что в основании одна женщина, да, семь человек, 6 мужчин и одна женщина. Кстати, это была ее мечта, доносить да, до людей и обучать людей о том, что, ребята, вам достаточно только этого, больше вам не нужны никакие химические, фарма-средства. Да, компания основалась в 2008 году Пришла компания «Дотерра», да, все, родилась. В декабре объем продаж Дотера достиг 1, миллион, 1 миллиона долларов. И уже в сентябре 2017 года «Дотерра» вошла в историю, проведя крупнейшую конвенцию в штате Юта с участием более 30 тысяч человек. Два стадиона было на этой конференции, и спикеры переезжали с одного стадиона в другой стадион, чтобы ну, побывать везде, да? Ну, объем продаж. Да, давай, наверное, коротко. Да. 9-й год – 1 миллион долларов в месяц, 12-й год – 1 миллион долларов в день, то есть за 3 года 1 миллион долларов в день. 15-й год – 1 миллиард долларов они достигли, а сейчас уже у них 3 миллиарда оборотов. Вот здесь на графике вы видите, как они росли. 1 миллиард за 8 лет, 2 миллиарда за 3 года, а сейчас уже 3 миллиарда за 2 года заработали. То есть, следующий, 21-й год – это 3 миллиарда за 1 год, и в ближайшие 5 лет Uh, у них есть четкий план, как выйти на 20 миллиардов. Uh, соответственно, чтобы вы понимали, ближайшие их, так скажем, uh, а даже не то, что конкурента, просто компания, которая похожа по маркетингу, это, по-моему, uh, ну, не как она называется, у нее 9 миллиардов долларов в год. Uh, этой компании уже около 60 лет. Вот. Так что На самом деле, да, Дотера — это очень быстро развивающаяся, планомерно, ровно так развивающаяся компания, без резких ростов, да, резких спадов, то есть очень ровненько, уверенно идем в светлое будущее, и кому по пути, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что пришло время, ну, это неизбежно все будут в компании Дотера. вот поверьте, рано или поздно все будут в компании, поэтому лучше рано, чем позже, да, чтобы потом не писать локти и говорили, почему я не об этом не слышала, вот я, например, когда э, пришла компания в мою жизнь, я говорю, почему мне 32 года об этом никто не говорил, никто не говорил об эфирных маслах, никто не говорил о том, что можно так классно э, быстро зарабатывать, и никто на, не... На обучение, да? Да, да. Я теперь говорю об этом смело, делюсь и хочу, чтобы э, к нам приходило еще больше людей, которые хотят быстро развиваться. Да, и и... осознанные партнеры, то есть нам нужны осознанные партнеры, с которыми можно делать бизнес. Давайте теперь я поговорю по бизнесу, то есть первую часть мы закончили, поговорили немножко о компании, немножко поговорили о продукте. И вот сейчас самая вкусная моя часть, да, ради которой в принципе, здесь нахожусь, поскольку я такой бизнес-экспериментатор, можно меня назвать, очень много бизнесов да. попробовал. Особенно за последние 10 лет, когда находишься в чужой стране, да, ну, условно говоря, в чужой, мы 10 лет назад примерно уехали, да, да, в 201 году. Мы живем в Базе, чтобы мы понимали. уехали, и чтобы жить за границей, мы пробовали разные проекты, много запусков было, много было падений. Мы то росли, то падали, то я не знала, на что там нам покупать условно говоря, хлеб. И вот так у нас были разные качели, когда однажды я сказала: все, я устала, мне это все надоело. Спасибо, я наигралась, все уроки прошла. Там, если хотите, продолжайте играть дальше. Мне достаточно. У нас уже трое детей. И я хочу медленно, но верно расти, развиваться медленно и, не, при... медленно не получилось. и приходить к своему пассивному источнику дохода, который однажды мне даст такую сумму денег, которую я могу уже просто инвестировать. И Давай я расскажу о чем... Вот. Чем мне нравится компания Бизнес? Ну, вообще, это первый MLM-проект и мне ну, как бы, повезло, он самый лучший, потому что у нас в компании есть Сергей Всехсвятский, это человек номер один, вообще легенда сетевого маркетинга в России, в Европе, у него даже есть какая-то награда от Герцога за изменение сетевого маркетинга в мире, ну, то есть это человек, который, можно сказать, один из первых привез в Россию сетевой маркетинг, подписав в Канаде, и вот 10 лет он не был в сетевых компаниях, он обучал сетевые компании, он создал несколько сетевых компаний, но здесь, когда он познакомился с компанией Doterra, он растаял, потому что его любовь к эфирным маслам победила, все. он практически 40 лет пользуется сам эфирными маслами, а тут еще эфирные масла и сетевый, сетевой бизнес, в котором он как рыба в воде, и он все, в общем, влюбился, и сейчас он голубой бриллиант, номер один в России, Украине, Европе, то есть рядышком даже пока еще никого нет, и... Он, и, Сер... как... и нам повезло, Сергей, и он наш, наш наставник. наставник. То есть, это <laughs> человек, который, можно сказать, у истоков стоит сейчас в компании Дотера, и мы с ним вот каждый день общаемся. Он нам говорит: ребята, давайте. И смотрите. вам на самом деле тоже да. очень сильно повезло, потому что вы тоже будете иметь возможность пообщаться с Сергеем, получить у него наставление, возможно, где-то консультацию. Сергей на самом деле очень. Я считаю, что это просто духовный наставник очень сильно на самом деле. Это тренер личностного роста, его программы, кто-то даже его, наверное, покупал программы, проходил в компании Дотера, когда вы приходите и начинаете расти, все его обучающие программы достаются, открываются вам бесплатно. Бесплатно программы, которые стоят очень дорого, на самом деле. Это эксперт в области психологии бизнеса, лидер международного масштаба. И Сергей... У него даже из, научная степень есть Да, там. с 90-го года в сетевом маркетинге. И... 30 лет уже. Сергей написал да. книгу, да, «Середины путь сетевого маркетинга». Если вы не читали эту книгу, вы ничего не знаете о сетевом маркетинге. И вот все, что вы думаете о сетевом маркетинге, вот в Дотере это не работает. Это не работает, и я прошу, до да, оставить все свои сомнения, убеждения, положить вот так на полочку рядом, пусть они у вас полежат, и начните на самом деле вникать вот в то, что сейчас будет говорить Александр, именно в маркетинг план Дотера. Вообще, это уникальная компания по своей структуре и созданию, и я, честно говоря, вот как предприниматель и бизнесмен все больше влюбляюсь в идею сетевого маркетинга. И для меня загадка, я не понимаю, почему люди так к нему относятся. Потому что в нем настолько все изобильно. Он вообще работает как родовая программа. То есть как родовая структура, система. Все друг другу помогают, все вместе зарабатывают. Здесь вот в компании конкретно Дотера есть шесть источников дохода. Первый источник дохода, самый простой. Ты просто говоришь, потому что никогда не было в сетевых компаниях. Поэтому ты говоришь, ну вот... Но почему? она самая лучшая. Да, ну, сетевая компания Дотера, если быть в сетевой компании, то самая лучшая это компания Дотера. Это подтверждает Doterra. сейчас много, так скажем, очень да известных сетей. На самом деле, вы... вот скоро будут с каждого экрана, с каждого телефона, с каждого инстаграма вам будут говорить про компанию Дотера. Поменьте мое слово еще чуть-чуть, и вы просто скажете, да что же, я же много раз слышал про компанию Дотера, почему все они говорят, может стоит прислушаться. И на самом деле... Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вы, вы, вы, можете сказать, стоите у истоков. Так вот, шесть источников дохода. Первый источник дохода, он, на нем нельзя много заработать, ну много, сколько там, более двух 2000 долларов, мне кажется, сложно может заработать на нем, хотя есть люди, которые умудряются в год 160 тысяч долларов заработать на продаже масел. Но поскольку в нашем маркетинге нет задачи продавать, то есть мы не продаем масла, чтобы вы понимали. Мы помогаем людям разобраться и обучиться, как ими пользоваться. Также помогаем зарегистрироваться, также мы их ведем, э, даем советы там, терапевтов, врачей. То есть помогаем человеку, чтобы он стал здоровый, встал да, на путь, да, так скажем. кто-то вот как раз спрашивал, как проходит обучение. Как раз э, мы э, расскажем, как проходит обучение, потому что здесь вы еще получаете систему наставничества и очень хорошее, качественное, бесплатное обучение. То есть вы приходите, вас вот так берут на ручки и спрашивают, что ты хочешь? И ты говоришь, я хочу 10 тысяч долларов. Хорошо, пошли. Берем тебя за, за ручку и ведем. Или говоришь, я хочу стать аромапсихологом. Отлично, давай, бери ручку, пошли. В общем, первый источник дохода – это продажи масел. Бывает такое, что вы рассказываете, и вам говорят сразу, а можно мне купить масла? Я вот, допустим, с Татьяной не продаю масла. Я говорю, слушай, давай, друг, я тебя зарегистрирую, и у тебя будет сразу скидка 25% на год. Будешь себе заказывать масла в Германию, в Испанию, куда хочешь. Поедешь путешествовать в Англию, отлично. Скажешь, ребята, я в Англии, пришлите мне на этот адрес масел. А то вот сижу, короче, тут без масел, не могу. Как это у нас происходит. Поэтому э, наша задача, вот конкретно моя, помочь человеку зарегистрироваться. И пол, пер... не получить масла со скидкой. Да, Не да. надо через нас покупать. Откройте свой личный кабинет, он очень... Просто. Просто 10 минут, на самом деле. Да, когда и, знаешь, куда жать. И пользуйтесь любой точкой мира, заказывайте, что хотите, когда хотите. Но это еще не самое важное. Самое важное, что вы еще можете получать масло а, в подарок, и вы еще можете получать масло бесплатно, еще можно получать с хорошей скидкой, не только со скидкой 25%. Это уже для лояльных пользователей, это для лояльных покупателей, для тех, кто хочет получать еще бонусы, подарки и okay. новые, другие возможности, то есть то возможность есть получать... Как можно зарабатывать? Первое, купить, продать. Ну, как хотите. Хотите, делайте это, делайте. Второе, вас спрашивают, классный продукт, что надо делать? Вы помогаете человеку зарегистрироваться, и вот тут начинается уже ваш а, начало, так скажем, пассивного дохода. С первого уровня, вот посмотрите, у нас такой бонус, быстрый старт называется. Первый уровень, вы получаете 20% подарок с регистрации. Например, я зарегистрировал Татьяну, она купила вот это масло, мне 1000 рублей с этого пришло. Дальше, допустим, Татьяна приглашает Катю. Татьяна получила 1000 рублей, а я получил 500 рублей за то, что Таня пригласила Катю. А если Катя пригласила еще какую-нибудь, допустим, Машу, то я с Машей получаю 250 рублей, Таня получает с Машей 500 рублей, а Катя получает 1000 рублей. Это так называемый бонус, быстрый старт. И самое интересное, что когда вы начинаете приглашать людей, они начинают расти, и они начинают приглашать все больше и больше людей. А вы уже даже не знаете, от кого вы получаете деньги. И так происходит 60 дней. Допустим, что Татьяна пригласила Петю через год, и я начинаю 60 дней получать с Пети 10%. Это, мне кажется, вообще уникальная модель, и у нас каждый месяц вот этот быстрый старт, он все больше, больше, больше становится. Хотя мы уже, в принципе, ну, практически людей не приглашаем. Окей, okay. это первый такой активный и в то же время пассивный источник дохода. И все, кто новички приходят, и, и прям кто хочет много-много заработать сразу, вам достаточно, ну, допустим, чтобы 500 долларов заработать в первую неделю, пригласить 10 человек. Мне кажется, любому блогеру, там, у тех, у кого есть программы, онлайн, бизнес и так далее, пригласить 10 человек, это, ну, можно сказать, что просто один сторис снять. И у нас, кстати, есть такие примеры, когда девочка снимает сторис или пишет пост, и к ней регистрируется 3-6 человек, и она там получает сразу, ну, не знаю, 50 тысяч рублей просто от того, что зарегистрировал людей. И сейчас это, почему так это приятно и нравится блогерам, о том, что, в принципе, одна рекомендация, и у тебя выстраивается пассивный источник дохода в долгую. Потому что 7%, 7 человек из 10 остается потребителем компании И это очень приятно, потому что удержание самое большое вот, в рынке, так скажем, продаж. Третий источник дохода, он называется сила трех. И мы будем об этом более подробно рассказывать. Сейчас я поставлю вам экранчик. Первый, посмотрите, розница, да, получаете 10-20. 20 10 пять процентов Второе это быстрый старт вы 3 а, третья сила 3 вот это наверное самый такой приятный бонус потому что когда вы один раз собираете например за полгода может быть кто-то за три месяца собирает кто-то за месяц вы каждый месяц начинаете получать полторы тысячи долларов просто бонусом потому что под вами или вместе с вами команда 40 человек вот если вы соберете команду 40 человек вам каждый месяц идет сразу бонус полторы тысячи долларов. Таких команд можно собрать несколько. 40 собрали, начинаете еще одну команду строить, 40 человек. Еще собрали, еще и вот так далее. Как он собирается? Когда вы пригласили трех людей в компанию, или вам поставили трех людей, кстати, в компании Дотера уникальные вообще просто есть возможность, когда вы приходите и становитесь в основателях, то есть, ну, допустим, вы попали к какому-нибудь успешному блогеру или у вас есть друг, успешный блогер, вы попали в первую линию к нему. А, так происходит, что ему в первой линии много людей не надо. И он начинает этих людей ставить вам, под вас. А вы с этого начинаете получать вот этот бонус. То есть первые три человечка вам дают 50 долларов, следующие девять человек вам дают 250 долларов, а еще, если третий уровень, 27 человек, вам дает полторы тысячи долларов. Это очень приятный бонус, хочу вам сказать. И, в принципе, его не так сложно сделать, как кажется. В первый месяц ну, большинство закрывает, и там первый, второй уровень. Следующий бонус, который, в принципе, уже начало, так скажем, основного бизнеса, который дает основные деньги, он называется командный бонус или юни Вот тут на заметочку тем, кто занимался сетевыми компаниями и работал уже в MLM-компаниях, будет интересен то, что здесь перевернутый маркетинг-план. То есть вы с первой линии получаете 2%, а с седьмого уровня, когда у вас там 2135 человек, вы получаете 7%. То есть получается, что э, компания Дотера перевернула маркетинг, и вам не надо много людей в первой линии, вам надо много людей в глубине. Так вот, ваша задача не подключать даже большое количество людей, а заниматься с другими людьми, помогать им, чтобы они росли в вглубь. А если к вам приходят люди, вы их ставите в вглубь. И так происходит вот эта э, взаимовыручка «выиграй, выиграй». Да, здесь на самом деле уникальность состоит в том, что все мы заинтересованы, чтобы все, кто пришел к нам в команду, вы выиграли. Чтобы у вас были люди, чтобы у ваших людей еще были люди, чтобы у ваших людей-людей там еще были люди, люди, люди. И постоянно давать, давать, давать. То есть сверху вот как поток, да, дается, дается, это учитывая не а, всем дается, да, кому повезло особенно, но вы можете а, воспользоваться этим, этими благами, если вот на самом деле вам так повезет, а, но есть вы еще и включаете свои ресурсы, да, и помогаете своим людям, своими ресурсами у всех есть там, в окружении несколько ну, человек, которые да, да, говори, да говори. которые там могут очень быстро вам помочь вырасти. Это есть... командная работа. Вот самый наверно плюс, который нам нравится, что мы работаем все вместе. Мы вроде разбросаны все, но в то же время мы делаем вместе запуски, делаем вместе тренинги, делаем, может быть, какие-то там марафоны делаем вместе курсы, тренинги, это очень просто, очень вдохновляет. Особенно важно и интересно, что все люди, которые приходят, это очень мощные люди, это осознанные люди, которые как раз интересуются здоровьем, долголетием, и очень сильная синхронизация происходит, когда все на одной волне и помогают друг другу. Да? Вот самое а моё, моё, такое приятное ощущение, что ты здесь общаешься, со своим... Самыми лучшими людьми вообще в мире на самом деле. То есть происходит выборка. Вот, нет, вот для этих людей, кто в компании Дотера, для них нет слова дорого. Для них есть качественный продукт, потому что я люблю Бесплатно, себя. Причем. Я люблю себя, я забочусь о себе. И я хочу, чтобы люди, которые приходили ко мне в компанию, в команду, они тоже полюбили себя, чтобы они пользовались качественным лучшим продуктом, и чтобы они еще и зарабатывали на этом прекрасные, приятные бонусы, подарки, денежные. Получали деньги, да? Давайте пятый бонус. Он уже, вы как видите, такой, он включается где-то с уровня там, серебра, примерно, ну, через 3-6 месяцев, как вы пришли, он называется лидерский бонус. Вот, допустим, у нас сейчас в первой линии уже есть три серебра: это три а, человека, которые достигли ранга серебро и зарабатывают 2500 долларов. Да, примерно. вот вначале мы сказали, что мы сейчас на платине. И вот можно если посмотреть по графику, платина это. Середина пути. Чуть больше, до да, середины, и вот платина написано снизу, три с это три yeah. партнера, которые имеют статус серебро. То есть, чтобы нам на, стать сереб... платиной, нам необходимо было взаимодействовать и вырастить три ножки серебра, так скажем. Три партнера, которые получили статус серебро. Итак, лидерский бонус, он как раз о воспитании лидеров и он об обучении, и тут скрыты самые-самые основные деньги вы растете благодаря тому, что растут ваши люди под вами. И вам не нужна большая линия первая. Вам нужно три, максимум шесть человек, чтобы начать зарабатывать 110 тысяч долларов. Да, вот если мы посмотрим, например, максимально по графику, это статус, уровень, это президентский бриллиант, и здесь... Ключевых шесть партнеров, шесть да, первой, первой линии, которые дают вот статус подраз президентский бриллиант. Ну, есть еще шестой источник дохода, он для лидеров, которые открывают рынки. Вот, допустим, в этом году открывается Россия, открывается Украина, открывается Белоруссия, открывается Казахстан, открывается там Узбекистан, Индия, Арабские Эмираты и, и что-то там Таиланд, Таиланд короче, в скором будущем ну, открывается, что значит, это, да? Открывается сейчас, формируются лидеры, формируются те люди, которые станут в основании, э, ух ты, потеряю, произошло, в основании <laughs> страны. Вот мы вас призываем, если вы являетесь лидером, э, здорово будет вам стать в основателе страны и приглашаем вас. Окей. Э, да, здесь вы еще получите бонус командно Команда основателей, то есть вы войдете в клуб основателей на этой, в этой стране и будете еще получать очень хороший бонус, денежные вознаграждения. Так вот, какой э, перейдем, да, как можно здесь быстро развиваться. Кто-то быстро, кто-то медленно, и темп развития выбираете вы, са, вы сами. То есть если вы хотите получать, например, от 300 до 900 долларов в месяц, это примерно статус элит, премьер, и вам необходимо... 3-5 часов в неделю заниматься компанией Дотера, и вы будете получать э, свои стабильные 300-900 долларов ежемесячно. Если вы хотите э, побыстрее расти, да, если вы хотите источник дохода, например, от 1000 до ну, 5000 долларов ежемесячно, то вам необходимо ну, в среднем это э, где-то... За год это можно сделать, кто-то быстрее, и здесь 10-15 часов в неделю у вас уходит на проект, и, соответственно, это будет ранг примерно золота. Кто-то быстрее, на самом деле, вот у нас сейчас есть люди в команде, которые закрывают серебро, серебро за месяц. За месяц и это а, очень... элит за один день. за один день, И также у нас, если, например, вы хотите уже прямо сделать Дотера основным источником дохода, и чуть больше уделять времени, ну, это примерно 30 часов в неделю. Средний заработок ежемесячно здесь где-то 16 тысяч долларов. Вы будете в статус бриллианта, и вот бриллиант тоже можно достигнуть за год, за три. То есть от года до трех лет можно прийти к постоянному ежемесячному источнику доходов примерно 16 тысяч долларов. И это на самом деле... Ну, немного. Ну, ну немного. в смысле, это только начало, вот. Да. Это, ну, Компания а, Дотера дает возможность безграничного дохода, что вы понимали. Ограничения только у вас. Вы можете... Мы знаем людей, которые зарабатывают 300 тысяч долларов в месяц, и это, как бы в принципе, нормально. Да, ничего такого. Да, здесь все зависит от ваших возможностей, от ваших амбиций, от ваших желаний и от тех мечт, куда вы мечтаете потом эти деньги инвестировать, куда да. вкладывать. То есть здесь все зависит от личного вашего... Но, я, я рекомендую так, что если вы в месяц, в месяц приглашаете трех партнеров, где-то через 10 месяцев у вас ä, примерно 2,5-5 тысяч долларов. В месяц 3 партнера через 10 месяцев 2,5-5 тысяч долларов. Расскажи немножко про LRP. Почему такое сильное удержание клиента? Всем, всем... На самом деле, да, в компании, кто уже начинает знакомиться с эфирными маслами, кто пробует эфирные масла, <связывая> дотера, э тот уже начинает как минимум Пользоваться этими маслами ежедневно, еж... еж... еж... регулярно. И, 90, например, из 10 людей, которые приходят в компанию, 7 людей остается постоянными пользователями, которые через программу лояльности начинают делать свои покупки и становятся лояльными клиентами когда у вас есть возможность получать бонусы, подарки и бесплатные масла каждый месяц. И программа лояльности — это система лояльности, программа вознаграждения, мы еще называем да, LRP-шаблон, это дает вам возможность... Получать все бонусы от компании. То есть получать, да, не только бонусы, но и продукцию бесплатно. Yes там кэшбэки сохраняются. В общем, много всего, я думаю, на обучении вы уже подробно все это узнаете. То есть, если вы э, обычным бизнесом занимаетесь, вы понимаете, что семь э, людей из 10 остаются вашими постоянными то есть я не называю это клиентами, я не называю это а, какими-то там покупателями, я называю это вашим сообществом, которое остается с вами надолго. То есть это долгосрочный проект, это ваше сообщество, это люди, которые постоянно с вами, и про... которые постоянно пользуются продуктом, то есть ежемесячно. Продукты продаются вне зависимости от бизнес-возможностей. То есть не всегда необходимо приглашать только бизнес-партнеров. А, Давайте -то здесь заверши. А я пока продолжим. Итак, друзья, у Дотеры большой спектр применения. То есть это уходы, косметические процедуры, ароматерапия, забота о здоровье, приготовлении пищи. Там есть программы по чистке организма. И вот у нас есть, я чуть попозже расскажу о продукте, который вы получаете бесплатно. То есть у нас практически все образование бесплатно. Ну, ты прям загрузи и потом дальше. Вот. То есть это большой, так скажем, перечень различных полезных для здоровья элементов. Вы со всеми с ними познакомитесь. И давайте расскажем еще о такой таком интересном направлении, не знаю, ниши компании Дотера, которая называется «Стеляющие руки». Компания Дотера очень много инвестирует в благотворительность разных стран, и особенно в те места, где произрастают растения. То есть компания «Дотерра» приходит, например, в какую-то бедную страну и помогает местным жителям создать свой мини-бизнес для того, чтобы покупать у них сырье. То есть компания не делает своих плантаций, не открывает своих заводов. Она помогает, дает нам беспроцентные кредиты, там помогает с растениями, открывает школы, открывает больницы, открывает... Ну, там делают экосистему, всякие там водопроводы и так далее. То есть компания Дотера очень много помогает. То есть, более 10 миллионов долларов за последние 10 лет было не роздан, скажем, а проинвестировано в различные благотворительные проекты. Поэтому каждая купленная бутылочка масла – это капля в чью-то жизнь. И очень много видео, вы можете потом попозже познакомиться, увидеть, как это происходит в мире. То есть это реально очень отдающая компания. Они красавцы, они молодцы. Я их очень благодарю. И у компании Дотера э, очень много уже подготовленных маркетинговых материалов. Там Инстаграм, э, есть э, страничка в Pinterest и, и так далее. То есть вы можете просто взять готовые материалы и уже начать с этими материалами работать, проводить э, там вебинары, проводить, может быть, тренинги, консультировать, обучать и так далее. А... Включи свет, пожалуйста. Давайте тогда перейдем к нашему предложению, наверное, сегодня к вам, то есть что оно для вас даст, для чего мы здесь сегодня все собрались, и вы увидите, так скажем, пользу, которую мы сегодня вам даем. То есть, чем мы можем быть полезны для вас? Бесплатное обучение на Wellness Консультанты. Как только вы проходите регистрацию, вы сразу становитесь Wellness Консультантом, и вы начинаете бесплатно обучаться. Wellness-консультанты – это консультанты красоты и здоровья. Также вы обучаетесь продажам, вы обучаетесь, как использовать продукты фирмы «Масла». Обучаетесь развитию личного бренда, там, в Instagram, в YouTube, проводить вебинары, проводить встречи, посиделки. То есть, это еще такие навыки, которые вам пригодятся не только в этом бизнесе. Вот. Может быть, если вы там коуч, тренер, психолог, и не знаете, как продавать свои ресурсы – welcome. Этот инструмент поможет не только вам зарабатывать, но еще и реализоваться. Также у вас будут новые профессии, то есть будет возможность получить новые профессии. Аромопсихолог, аромоконсультант, ароматерапевт, может быть даже какой-нибудь маркетолог когда-нибудь, потому что сейчас пока этой профессии нет. Но а, если вы проводите женские практики, женские тренинги, или вы йога-тренер, или фитнес-тренер, или вы там, может быть, не знаю, целитель, массажист. Да, даже если просто вы хотите нести пользу людям и реализовываться, возможно, кто-то вообще в поиске, да. Вот, например, до того момента, когда я, перед тем, как я присоединилась к компанию, я была в поиске, то есть у меня не было понимания, в чем я... То есть я понимала, что да, я там парикмахер, я там э, онлайн-школу, у меня есть онлайн школы и так далее, я провожу женские встречи, женский клуб и так далее, но я не чувствовала реализации, вот прям тотально, я не чувствовала, что я проживаю свое предназначение. Но оно было, но не тотально. Когда я пришла в компанию Дотер, я поняла, что здесь я реально тотально свое предназначение раскрыла, реализую и нашла проект мечты, в котором... То есть у меня нет никаких сомнений, в которые я иду в долгу, потому что я люблю очень. Долгие отношения для меня — это ценность. То есть долгосрочные отношения для меня — это большая ценность. Каждый день появляются образовательные программы из компании Дотерра, и они для вас будут бесплатны в нашей команде. То есть почему мы именно в нашу команду вас приглашаем? Потому что у нас есть психологи, коучи, врачи, терапевты, уже... Есть более пяти курсов обучающих, которые стоят минимум 200 долларов. И при регистрации вы сразу, ну, в зависимости от того, какой пакет вы выбираете, вы сразу начинаете получать это образование, вас начинают консультировать, вас начинают вести. Ну, то есть личная поддержка от врачей. У нас есть чат, в котором более, по-моему, 200, что ли, врачей. И они дают вам возможности, ответы на любые ваши вопросы именно по телу, по физике. И так, как только вы регистрируетесь, получаете сразу нашу поддержку, Да, да вот обучение. при регистрации, кто еще не зарегистрирован, при регистрации в этом месяце, то есть есть только два дня, это сегодня-завтра, и все, и больше такой возможности не будет, э, можно получить обучение стоимостью 200 долларов абсолютно бесплатно. Что для этого нужно, да, вот кто-то писал, как присоединиться в компании, да, как... Э, прийти в... Как, да. как стать частью, как, да, как, большой семьи? Как, часть, как стать партнером? И пишите в личку или пишите в, в чаты, то есть те, кто, люди, вас пригласил, обязательно вам, вы получите ответ и поддержку. Давайте перейдем... Так к... вот, что получить да, я давай завершу. А, давай. обучение, чтобы получить 200 долларов, вам нужно заказать продукцию, то есть открыть личный кабинет, заказать продукцию, по-моему, без Ну, разницы, ну да? плюс 200, 200, плюс PV, то есть начало эфирного дома. То есть если вы заказываете эфирный дом, вам сразу подарков на 600 долларов в обучение. Да, и... вы получаете здесь еще диффузор, вы получаете бесплатное обучение, вот как раз 200 долларов, и у вас открываются безграничные возможности, и плюс сейчас марафон стартует у нас 17 сентября. И это марафон как раз о том, как быстро да. развиваться. В общем, что входит в эфирный дом? То есть, на наш взгляд, это самый-самый экономичный и самый выгодный набор. Дор. Вот таких 10 масел по 15 миллилитров. Вот. И в подарок вы получаете диффузор, он немножко другой, который стоит около 4000 рублей. То есть, в пересчете, если эфирный дом посчитать, вы где-то экономите 6-8 тысяч рублей ну, или, вернее, зарабатываете, да, если не тратите. Поэтому, на наш взгляд, это самый выгодный вариант. Ну, пусть там самое выгодное обучение. Второй вариант, если вы хотите присоединиться к команду, у вас есть возможность регистрацию и взять набор, взять набор за 10 900 рублей, это вместе с доставкой. То есть это будет регистрация, это набор из 10 масел, только объемы будут по 5 мл, то есть бутылочки будут по 5 мл плюс одно масло. При регистрации вы получите в подарок. При регистрации вы получаете смесь, метаболическую смесь. Это смесь для похудения, для работы со своим... Со своей метаболической системой, да, то есть э, там зависимость уходит от сладкого и так далее, от передания. Лимфа запускается да. И вы эту смесь получаете в подарок. То есть регистрация э, семейный набор это домашняя аптечка из 10 масел, плюс одно масло в подарок и доставка на любую точку мира, да, где вы находитесь. В России это доставка где-то будет еще плюс 500 рублей и итого общая стоимость будет тысяч девятьсот рублей. Плюс вы обучение получаете на 400 долларов, и нашу поддержку, чаты, там, ну, то же самое, в принципе, что получаете за 200, только там это больше бизнес, а здесь, если вы хотите быть в команде или хотите это для себя использовать. То есть не обязательно всем идти на бизнес, вообще из 10 человек где-то на бизнес остается трое, но семь человек могут получать бесплатно свои продукты, масла. Для этого необходимо просто там 2-3-4 человека в месяц приглашать, и вам будет все доставаться бесплатно. Итак, что далее? Есть третий вариант, если вы хотите для себя. То есть, что это значит? Вы берете, допустим, регистрационный набор за 1490 рублей и добавляете туда те масла, которые вы хотите. Например, вы ну, не хотите делать бизнес, не хотите приглашать людей, но вы хотите пользоваться. Просто вот есть такая возможность. Поэтому три варианта участия. Эфирный дом, это то, что на наш взгляд самое выгодное. Эфирный дом, его стоимость будет 19 900. Там уже регистрация включена в набор, 10 масел по 15 миллилитров, диффузор, вся необходимая информация об эфирных маслах и будет у вас обучение в 200 долларов уже входит в комплект. То есть вы получите обучение на 200 долларов именно вот по тем ослам, которые будут у вас в комплекте. В общем, три пакета. Первый — эфирный дом. Второй — домашняя аптечка. И третье — самостоятельно выбираете все, что хотите в своем интернет-магазине. Давайте расскажем про обучение. Что вы получаете совместно с регистрацией. Первое — это такой тренинг, который мы назвали «Гол за год». То есть если вы пройдете его хотя бы два раза, один раз сами и один раз со своей командой, у нас есть примеры, когда люди выходили ну, там, на 2-3 тысячи долларов после второго марафона и говорили, «Вау, это лучшее, что вообще э, есть в моей жизни». Потому что там мы занимаемся командами, команды где-то там по 140, вот, там, 170 человек, у нас один был запуск. И вы узнаете все о бизнесе и узнаете все о продукте. Ну, ну такой основ, базовое. Основа, да. да. Основа, вот как раз, которая вам дает понимание, как пользоваться самим и как, например, помочь вот вашему близкому кругу, семье, детям, друзьям, коллегам, например, по работе, если, например, не знаю, там было в окружении, если вас укачало в машине, либо переутомление, либо нужно сфокусироваться, ну, вот такая такой раз фокус, да, нужно вот что-то сесть и доделать. То есть вы просто вот на, на базовом бытовом уровне учитесь взаимодействовать с маслами. После регистрации вы попадаете в сообщество уже людей, которые зарабатывают, зарабатывают очень хорошо, и которые уже разбираются и пользуются этими продуктами. Там очень много психологов, еще раз повторюсь, коучей, но самое главное, там есть врачи, которые могут отвечать и подсказывать вам. То есть за 7 недель 17 числа каждого месяца мы стартуем этот тренинг, вы узнаете все о компании Дотера э, прям по шагам, вместе с сообществом, в котором вы находитесь. Следующее обучение, это которое э, вы получаете в формате бизнес, если вы там сегодня-завтра регистрируетесь, оно у вас будет э, в доступе, Вы ведет Елизавета Очередько, это такой очень известный э, израильский врач, кандидат медицинских наук, там, терапевт, антивозрастной медицины, объездил множество городов России и Европы со своими обучающими интересными лекциями. Мы сразу предупреждаем, мы не знаем, будет ли доступно это обучение в сентябре, поэтому в августе еще и сегодня-завтра, когда точно этот курс вам будет доступен бесплатно при регистрации с эфирным домом. Поэтому не стоит долго думать, раздумывать, чтобы получить обучение. Вот есть буквально два дня. Вот. следующий курс, который вы тоже получите бесплатно в нашей команде, пока, да, он сейчас еще это ну, не то, что бесплатно, он стоит 200 долларов, если вы не в нашей команде. Но вот для а, тех, кто зарегистрируется к нам, это возможность пройти антипаразитарную антигрибковую программу. Это наш партнер Елена Поздеева, она разработала с докторами и с ароматерапевтами очень глубокое погружение. Для того, чтобы вам пройти эту программу, необходимо просто приобрести набор масел, ну и специальных там пакетов. Для того, чтобы почистить лимфу и так далее. Да, на самом деле здесь тоже очень ценная, мощная программа, которая реально трансформирует жизнь. Я уже где-то говорила, да, что это антигрипповая, антивирусная, чистка лимфы и запуск прям вот. Вы увидите, как люди даже лишние, ну, они не лишние, люди паразитирующие, которые привыкли паразитировать. По образу жизни, да и да, и да, да, как паразиты, они отвалятся с вашего окружения, вы это реально прочувствуете, увидите и прям наглядно проживете. Обучение вам будет доступно пока бесплатно, и эта чистка проходит месяц. Кто-то захочет, можно и продолжить будет, но это месячная программа. Мощная трансформационная месячная программа, которой не надо там клизмы делать, какие-то суперчистки, если кто-то привык, так по жести, да, это прям вот в образ жизни очень хорошо э, очень интегрируется. Да, то есть там э, есть продукты, которые нужно вовнутрь употреблять, есть продукты, которые мы наносим, вдыхаем, замасливание делаем, то есть без всякой жести, без каких-то там супер чисток, которые вот как-то выбивают из обычного образа Причем, жизни. Этот курс, он разработан специалистами, чтобы вы понимали, которые давно и долго уже в этом разбираются. Немножко от, тоже спойлера, что готовится обучение от Марии Котлеровой. Пей -пей. Вот, есть. И вам, да, всем на самом деле очень сильно повезло. Да, и я вот прям да. я всем говорю, да, вот у вас, видимо, какая-то очень хорошая гуд карма, <laughs> потому что вы сейчас здесь все находитесь. И это вот, на самом деле Готовится очень обучение очень еще от Александра и Надежды Сок, наши тоже партнеры проект проекте Также есть обучающая программа от Лианы нашего, от нашего доктора. Поэтому все, кто вот сейчас там в раздумьях, какую команду идти, и почему именно к нам, ребят, ну мы, можно сказать, вообще единственный, да, кто дает обучение, такого уровня, такого качества в компании «Дотера» и не только по продукту, но у нас самая сильная школа по бизнесу, что вы понимали, в нашей команде растут все, ну, может быть, там в десять раз быстрее, чем обычно по рынку. То есть за месяц, я говорю, закрывают серебро или за один день элита. То есть такие уже кейсы у нас есть. Итак, наше предложение, как присоединиться в команду. То есть, если вы уже намеренно решили идти на бизнес, там будет очень много плюшек, да, пользы, то регистрация на 226 пиви, это где-то 20 тысяч 20 рублей. Это набор, который эфирный дом, мы его просто рекомендуем, он самый выгодный. Или это домашняя аптечка за 11 тысяч рублей. Да, вы вот спрашивали, например, как взять диффузор, просто так диффузор на российском рынке вы не купите. Единственная возможность его получить это при регистрации с эфирным домом. То есть это самая выгодная на самом деле покупка и самая выгодная инвестиция, потому что э, вам не надо будет где-то искать диффузоры. Немножко немножко да, диффузоров. Э, если вы берете обычный там, диффузор с Алиэкспресс, через три дня он у вас потекет, потечет, потечет, потекет, да? Как да важно. Умрет ваш диффузор, если вы возьмете на Алиэкспресс. <смех> Умрет, потому что, знаете, с чем связано эфирные масла, очень сильные наши дотеровские, то есть это чистый концентрат. И вот этот пластик, он просто начнет разъедать, разъедаться, начнет плавиться. И, в общем, он сильно деформируется, трансформируется. Во-первых, вы начнете... Первое, вы сразу это не заметите, но вы заметите то, что он будет трансформироваться. Это значит, вы начнете вдыхать пластик, это опасно, и через там, пару дней вы его отправите в мусорку и попрощаетесь с ним, потому что он не выдержит да. качественных эфирных масс. Э нас очень много раньше обвиняли, и мы просто перестали рекомендовать домашнюю аптечку если есть возможность купить диффузор ну то есть купить эфирный дом и сразу получить диффузор поэтому мы вам просто рекомендуем чтобы потом вы не жалели далее для того чтобы присоединиться к нам в команду выделяйте сразу 10 часов в неделю где-то 5 на обучение опять а на работу с людьми ну, с новичками так скажем которые будут приходить в вашу команду обязательно прохождение бесплатного обучения те кто не проходит наше обучение вот мы первый раз предупреждаем, а второй раз уже не обращаем внимания. Второй раз еще попросим вас пригла... да. присутствовать в марафон, а потом уже, ну... ну... то есть вы понимаете, когда 600 человек идет в потоке, и все будут задавать один вопрос, что такое ЛРП, то ну, я буду говорить один вопрос, иди на обучение, иди на обучение, там все понятно. Но в то же время у вас есть чаты, в которых будет где-то 10-12 наставников, партнеров, которые 24 на 7, поскольку мы находимся в разных регионных странах, будут вам отвечать на ваши вопросы и помогать, чтобы вы росли и развивались. Далее это обязательная инвестиция в размере 150 долларов на собственное потребление, то есть для себя. Вы будете покупать масла, будете покупать продукцию для изучения. Почему 150 долларов? Потому что командный объем, чтобы все получали деньги, это 600 пивей. И у нас такие четверочки идут. То есть один человек сверху, три под ним. Дальше тот, кто будет снизу, еще три. Три, три, три, три, три. Поэтому если мы все выполняем объем по 150 долларов, то вся команда хорошо функционирует. Ну, плюс помогать новичкам, обучать их, обучаться вместе с ними, то есть мы всегда на связи, еще шесть наставников на связи, поэтому вы будете не одни. Как только вы станете на крыло и скажете, Саша, Таня, мы все поняли, и у нас такие уже а, партнеры да. есть, двигайтесь самостоятельно, как хотите. Ну что, коротко еще, вести совместно с наставниками свою команду, развивать свой бизнес, потому что это бизнес все-таки ваш. По поводу регистрации в команде, алгоритмы все будут в Телеграме, обучать мы вас будем в Телеграме и, ну, соответственно, в Зуме, и все вопросы в ваших чатах, то есть те, кто вас пригласили, у вас есть чаты, там, соответственно, можно отвечать, меня, собачка, Алекс, Набалей. Я буду отвечать на ваши вопросы, если вдруг вы не можете зарегистрироваться в начале, или вам там не уделяют внимания, или может быть еще какой-то вопрос, я всегда на связи, ну, прям от слова вообще всегда, потому что я понимаю, куда я иду. Если меня нет, отмечайте, а Тати, Тати... Если Саша спит, то Таня не спит вот, на а... самом деле мы просто кайфуем, нам это нравится, и не то, что мы там все как-то, вот, у нас тут какие-то супер стрессовые ситуации. Это наш образ жизни, и сейчас, на данный момент, я ни одного дня, я прям конкретно и четко заявляю, что я ни одного дня не работаю, я занимаюсь своим любимым делом. Кайфую, мне реально это нравится, мне нравится то, что я делаю, мне нравится взаимодействие с эфирными маслами, мне нравится работа с командой, мне нравится... Помогать людям, а еще самое интересное, я получаю удовольствие, когда мне пишут, Таня, я получила 75 тысяч рублей, что мне теперь делать? Как выводить деньги? Что делать? Расскажи. То есть вот это вот самое вдохновляющее и мотивирующее для меня... Сейчас а, каждый, каждый месяц, 15 число, у нас идут смс нам со скринами. Ребята, у нас там 90 тысяч, ребята, у нас 75. Это только-только самое начало. Итак, после регистрации что происходит? Давайте расскажу. Первое, ну, вам обязательно напишут наставники, вот, с вами свяжутся. У вас будет орг-чат свой, в котором вы начнете свое обучение. Ну и, соответственно, вы будете задавать все любые там вопросы, мы потихонечку начнем делать. Но самое главное, вы получите алгоритм пошаговый. Вот. Я думаю, что вы ну, а все сожрали-то, я не поняла. Вообще. Вы что, тут одни что ли? Нас, вот. Нас нет? Молодец. Вы что все съели-то? Кто съел тирамиду? Кто, весь. Весь Кто съел, я спрашиваю. Какая так. как? вот полоска оставалась? Какая вот такая? Елена, давайте Я выключил. Тише, спокойнее. Пусть дети едят термиссу. Не ругайтесь Итак, давайте поговорим, почему у вас получится. То есть многие задают вопрос, получится у меня или нет, и мы провели такую статистику с нашими партнерами, которые, в принципе, доказано уже, что это получится у всех. То есть, как говорится, со статистикой не поспоришь. Россия самый быстро растущий рынок дотыра. Смотрите показатели. 19 год вот столечко, вот столечко, а 20 год вот столечко, вот. На графике показан прирост 564 процента за год. Не, не за год, это полгода. Рост а, в первом полугодии, а, то есть по сегодняшний да, день, с января. Январь, да, август, угу. полгода. Прирост 564. Четыре раза, да? Процент, процент. Ну, то есть выросли на 560%. процентов. Честно, ну, вот мы по себе посмотрели, как мы растем. Мы растем очень медленно, медленно и уверенно. Ну, Для кого-то, да, это каждый раз. Ну, быстро, вот, график наш, можно... вот, вот график наш вот так вот идет, растет. То есть каждый месяц мы прибавляем ну, где-то по 200 человек и по деньгам тоже в два раза каждый раз растет. То есть, смотрите, wellness консультантов в этом году за полгода удвоилось, то есть э, на 94% стало больше всего лишь за полгода. То есть люди приходят и люди остаются, это самое важное. А самое важное, что они потом еще приглашают других людей, поэтому рост просто колоссальный. И не просто так сейчас все инстаграм-блогеры и там артисты, певцы э, в свободное освободишься время от концертов начинают приглашать своих партнеров в Дотеру? На самом деле, я вот серьезно говорю, скоро в каждом Инстаграме, скоро вместо сторис с бьюти-боксами вы будете слушать, что есть эфирные масла, какие они на самом деле приносят пользу, и вот это будущее на самом деле, поэтому это вот вы входите сейчас в исторически важный момент, и это золотой билет, который вот да, случился, да. случился в вашей жизни. Теперь вы примите не, его. Да? Не первый раз это слышите. И к нам, знаете, конечно, в компанию приходят, мы, допустим, проводим собеседование, меня спрашивают, а почему мне именно к вам идти? Вот мне три предложения уже сделали. Что я у вас получу лучше, чем в другой компании? Другой команде, не в компании, то есть не говорят уже вступает или не вступать, то есть не, не говорят идти в даты или не идти. На самом деле, да, здесь очень легкая и простая повторимая система дублицирования, которая доступна каждому, каждому доступно, вы ну каждому, когда э, осознаешь, понимая что ну, вот я сейчас, да, э, так вот интерпретирую метафору, да, что на уровне там пятого класса информация, которая доступна. Поначалу понятно, что там непонятно, потому... Он, поначалу... Татьяна плакала вначале, она пришла, она говорила, боже, что это вообще, как можно... Я это первый сетевой проект, я никогда не участвовала в подобных проектах. Плюс еще проектах. только рынки открываются, здесь да. очень много на коленке сделано, это самая-самая выгодная и лучшая возможность входить сейчас. То есть вы здесь еще получаете бесплатное обучение по психологии построения бизнеса, интернет-маркетингу, ароматерапии и, на самом деле, еще куча всего. Просто мы, у нас нет времени обо всем вот рассказывать, какие бонусы вы и плюсы получаете. Персональный чат поддержки будет у каждого. Вот честно, у каждого будет персональный чат поддержки. Сильная команда с экспертами с разных ниш, абсолютно с разных ниш. И очень мощная система наставничества, компаний и с качественными материалами и инструментами, которые вам позволят работать. Проверены на опыте методы работы, которые позволили за июль месяц... Ну, у Сереги даже больше, у него а сделал миллион, я здесь 0, не написал. Александр, забыл нолик один. Да, миллион долларов За июль команда сделала... Один миллион долларов. Ну и опять же, да, это знакомство с Сергеем Всехсвятским. Э, очень мощный лидер. Я на самом деле прям благодарю. И программы, которые вам откроются от Сергея, они очень ценные на самом деле. Люди, топ-лидеры, платят огромные деньги, чтобы обучиться у Сергея, получить консультацию, наставничество. Вам это будет абсолютно бесплатно. Но надо будет проявиться, конечно, да, то есть... Ну, и тут и... не так, что Сергей будет ходить вам и говорить. Давай и делай. Ну, просто если вы делаете, если вы просто совершаете шаги, и вы хоть как-то шевелитесь ручками и ножками, то, соответственно, у вас все получится. И самый важный, наверное, момент, моя вот такая ну, как бы рекомендация о том, что, друзья, мы, чтобы заметили, мы не продаем сейчас масла, да? и, скорее всего, масла и вы тоже не будете продавать, и вообще никто не будет продавать масло. Мы сейчас вам даем возможность присоединиться в самый быстро развивающийся рынок, который заходит лет на 30-50, и занять очень приятное положение в компании, в команде, в системе, в структуре, с очень хорошими, э, правильными людьми. Еще раз повторю: войти в историю дотера. Да. Это вот прям да. исторический момент, который мы проживаем. Запомните запомните этот день. Вот сколько у нас сейчас человек в чате присутствует? А, вот сколько, mm -hmm. 25 человек, 525, да. которые присутствуют, которые войдут в историю, и на самом деле вы. Вот, Запомните этот день, особенно день вашей регистрации, который уже случился. Дотера — это вот такая очень мощная, ну сложно назвать, это прям какой-то бизнес проект, это это жизнь, это образ жизни, потому что эфирные масла это высокие вибрации, опять про вибрации, самое лучшее окружение, поэтому хорошо сообщество на самом деле сообщество людей, которые будут с вами вместе расти, развиваться. Вот, например, как вот этот замечательный Хью мужчина а, построит свой бизнес с легендами. и это человек, который настоящий, он не подставной актер, он пользуется компанией «Баттера», и это очень приятно. Там в компании очень много спортсменов, актеров. И а, построить Лиз... свой бизнес с легендами, друзья. Мы вас приглашаем, присоединяйтесь. Очень-очень много с вами мы проведем времени в нашем ближнем окружении. Будем вас обучать, за ручку вас вести. Давайте вопросы. У нас все, поэтому мы вас приглашаем сейчас позадавать вопросики, а мы на эти вопросики поотвечаем. Итак, сейчас одну секундочку, я открою вот этот «Как найти» и отвечаем на вопросы. Сейчас можно задавать вопросы. Поехали. Спасибо вам, что вы были с нами этот час. Больше уже, наверное, неделю. больше чат. Смотрите, вот спрашивают, можно ли самим попробовать, а потом перейти на бизнес. Да, конечно, когда вы покупаете, приобретаете и входите в компанию Дотера, вас никто ни, ничему там не обязывает. Вы хотите, покупаете, хотите, не покупаете. Когда вы начинаете делать бизнес, то э, у вас тот же самый аккаунт, Просто вы начинаете э, создавать LRP-шаблон и через него покупать. Все, в этом разница. А, давайте сразу, да, компания Дотера — это забота о людях. Вас никто не будет заставлять здесь что-то делать. Вас никто не будет заставлять идти продавать, там, не знаю, с чемоданами носиться, с маслами. Ну, некоторых, да, представление сетевого. А вас никто не будет что-то насильно заставлять делать. Это ваш выбор, и мы будем чистого сердца вам помогает, чтобы вы не э, хотите пользоваться, да, мы сделаем все, чтобы э, вы максимально максимально получили пользу от взаимодействия с эфирными маслами. Хотите дополнительный источник дохода, мы сделаем все, чтобы у вас был дополнительный источник дохода. Хотите основной источник дохода, чтобы у вас Дотера был основным источником дохода, хотите выйти, ну, там, за, на сумму, которую, например, никогда в жизни не получили, возможно, да, такой, ну, Например, я никогда не получала ежемесячно сумму, ну, грубо говоря, 100 тысяч долларов, да. Я сейчас иду к этому и посмотрим, вот, Через какое-то время, возможно, вы будете меня поздравлять с этим. Но, наверное, когда я буду столько зарабатывать, я не буду. Говорить, да? Ну, не ладно, не под... знаю, посмотрим. Посмотрите. Итак, подскажите, пожалуйста, если я сейчас зарегистрируюсь, у меня уже есть человек, который может присоединиться, как поступить в этом случае? Ну как, вы регистрируете и уже регистрируете его под себя. Даете свою ссылку, мы научим, да. дадим алгоритм, как сделать регистрацию. Он будет подписан под меня, да, это будет ваш партнер вы получаете от него все бонусы. И он получает все обучения так же, как получаете вы. Огромное благодарность за такой подробный, позитивный эфир. Вы замечательные. Для тех, кто зарегистрировался, купил эфирный дом, ждать связи. Да, в ближайший день-два мы просто решили вас всех собрать для того, чтобы просто один раз объяснить, и потом у вас вот таких вот деталей, вопросов не было. Поэтому сегодня-завтра мы уже со всеми свяжемся и уже начнем с вами взаимодействовать в ворчатах благодарю за информацию, все очень понравилось. Те, кто регистрировался, вчера и купил набор за 19 900 автоматом, попали в команду или надо еще как-то рейс. Все нормально, вы уже в команде. Так. Связи, ну, да. Это будет не собеседование, это будет знакомство. Поэтому, если вы купили эфирный дом, да, девчонки с вами свяжутся. Так, давайте еще какие-то вопросики. Друзья, с всеми будет индивидуальная встреча, кто запомнил кету. Все правильно, Оксанечка? Да, всем огромная благодарность. Если есть вопросы, вы пишите, мы с радостью еще ответим. У нас есть немножко еще времени. И будем видеть вас в команде, рады на Бали, возможно, где-то еще в других частях мира. Смотрите, да. Светлана спрашивает, обязательно ли покупать на эту сумму и потом продавать? Не надо ничего продавать. Мы вот семья из четырех человек, мы потребляем больше, чем до 150 долларов в месяц. То есть это ваш личный просто ваше личное потребление. В компании там более 160, по-моему, массовые смесей и огромный выбор всяких там зубных пласт, Очень план, да. То есть там... продукция не только эфирные масла. Эфирные масла это то, чем... Что на флаге, так скажем. Да, то есть такая... Основной, да, продукт. Но есть еще косметика, очень крутая косметика по уходу за кожей лица, за уходом за кожей телом. И уже внутри в косметике содерж, содержатся эфирные масла Дотера. Плюс классный уход за волосами, шампуни, а, бальзамы, серумы огромный спектр продукции, которые вы можете использовать. Это витаминный комплекс, это БАДы, это а, работа с клетками, да, чтобы энергии было больше. Вот, например, Александр, расскажи, ты а, спортом занимаешься, там пил БАДы. А, БАДы пил а, — это БАДы для Энергии. Ну, я, я да вот. Поделись, Причем, все. А, а, в компании есть такая возможность получать продукты бесплатно. То есть, ну, ты покупаешь, у тебя кэшбэки, копишь. И у нас да, на, на, на, накопилось 400 долларов. Я с Америки заказал вот такие бады, потестить. Вот. И а, я их пил, и занимался спортом, и я не мог понять, у меня нет вообще боли в теле. То есть, ну, ее просто нет. Я думаю, ну, наверно, тренер такой попался, как бы не напрягает меня. И я занимался, занимался, и потом у меня БАДы закончились, потому что они вот в Америке, понимаете, мы их покупали. И через неделю я понимаю, что у меня такая ломота в теле. Я прихожу после тренировки, вот так, как тюлень, потом лежу на следующий день, у меня все болит. И я говорю, Таня, пожалуйста, мне срочно нужно БАДы, закажи. Это, вот это... это витаминный комплекс, на самом деле, для энергии, для тех, кто вот физические нагрузки, для тех, кто занимается активно спортом, да, там, не знаю, в зал ходит, бегает, марафоны какие-то еще, нагрузку на тело, и это для быстрого восстановления, то есть, как вы уже поняли, да, здесь а, витаминный комплекс именно на клеточном уровне содержит эфирные масла, и на клеточном уровне идет работа, когда клетка получает питание, кислород и все самое необходимое, и а, Быстрое восстановление происходит даже при сильных там, физических нагрузках. Вот мы когда были в, на конференции, рассказывали нам про эти бады, что марафон люди бегают. Да, это для и марафонцев, для спортсменов. очень, То есть показатели прям во сколько, 30% получается Ну там восстанавливаешься быстро, ничего не болит. Вот в основном после марафонов люди неделю отходят из-за того, что э, да. ты, ты за марафон изматываешься сильно. Благодаря вот этим микроэлементам, то есть здесь просто это бады, они VIP уровня. Это там не, ну как бы не копеечные они, так скажем, потому что очень натуральные качественные компоненты. Они там даже для веганов без. Там... Да, веганская капсула. Все очень, очень. Давай расскажу. Mm. Презентацию да отправлю в чат. В вашем оргчате будет, то есть после регистрации вы получите. Mm. Дальше, Благодарю за чудесный эфир. Вы очень приятные светлые люди. Спасибо вам, очень приятно. Здорово, что вы купили эфирный дом, потому что он самый лучший, самый выгодный. Для всех, кто покупает набор «Семейный доктор», обучение в подарок, как очистить себя от паразитов и грибков. А, не совсем. Смотрите, давайте тогда а, так. Кто покупает большой набор за 200+, вы получаете от а, очередько-курс, вы получаете а, курс от, а, от нас, который а, стоит 200 долларов и 7 недель, вы получаете курс... А, по эфирному дому, ну, то есть это самый большой набор. Вы, э, от грибков и паразитов вы получаете программу, когда вы покупаете набор от грибков и паразитов. Это будет следующий месяц, скорее всего. То есть э, эта программа, она будет вас ждать, не переживайте. То есть, да, для того, чтобы зайти в антипаразитарную программу, да, это профилактика от кандиды, от паразитов, э, чистка лимфы, вам нужно специально тоже купить комплекс БАДов, и масел, которые вам помогут как раз. Вот, нужно будет применять 30 дней, и идет чистка. Там она такая идет, ребята. Вот Все, кто пойдет в, анти в антипа-паразитарку вот эту очистительную, вы просто потом выйдете другим человеком, просветленным, пробужденным. Визуально прям на лицо очень сильно трансформируется. Лицо, вот. тело, да, уходят шлаки, токсины, лишний вес и кандида. Которая... Единственное, как да. можно работать с кандидой, это через эфирные масла. Благодаря эфирным маслам можно минимизировать кандиду в нашем теле. Но это отдельно, да? Если вы покупаете домашнюю аптечку, то вы получаете бесплатный курс от нас, который семинедельный, и также обучение по аптечке, но только не очередько. И, в принципе, там уже в -чате, вы подробнее получите всю информацию. Те, кто получает, покупает за 1490 вход, те, те получают обучение наше, которое за 7 недель, оно для всех, кто зарегистрируется по тому, как работает компания, как работает продукт. Ну и базовый курс по ароматерапии еще, то есть ну, такие основы, как пользоваться продуктами Дотера. Благодарим вас, дорогие, как что приятно, уделили да, такая... время. Да, у нас сегодня такая атмосфера близкая, никого до лишнего. Все свои близкие люди, на самом деле, это очень ценно. Да, если ну да, нет если вопрос... вопросов нет, давайте будем уже заканчивать. Сегодня воскресенье. Благодарим вас. Вообще мы по воскресеньям не работаем, но так получилось, что для нас это не работа, а очень приятное времяпровождение. Благодарим Чисто. вас. Как, как э проходит? Так приятно. Спасибо. Чистка проходит, на самом деле, это месячная программа, она без, как я уже повторилась, да, без каких-то экстремальных там, клизм, каких-то чисток. Такая психологически это... там будет несколько дней, когда вот все токсины у вас выйдут. Вы употребляете БАДы и масла, и это ваша чистка, то есть она очень хорошо в обычный образ жизни ну, то есть без каких-то там стрессовых процедур, которые ну, нужно было бы там Я делать. говорю, будут психологически, вам ну, просто да. будет момент, когда у вас токсины все выйдут, и у вас, знаешь, будет такая называемая бесятина, выйдет, вас все будет раздражать, вот это, но это длится недолго, один там, максимум два дня. Эфир будет сохранен, да, будет, и плюс, когда вы проходите чистку, у вас будет возможность пройти ее с докторами, дополнительно взять их консультации и так далее. Ну что, будем прощаться, благодарим вас, спасибо, что вы с нами, пусть а станет еще больше, да. друзья, мы вас приглашаем а, не просто в бизнес, это как бы вот такой уже процесс ну, постепенный, да, хотите заниматься, хотите нет, мы вас приглашаем к осознанной жизни, к осознанному потреблению и к осознанной, а, к осознанной, к осознанной реализации, а, девиз у компании «Еще чище, да, будь чище, следуй за чистотой». И мы вас приглашаем, соблюдайте чистоту в своем сознании, соблюдайте чистоту в своем сердце, соблюдайте чистоту в своих отношениях, соблюдайте чистоту в правильном питании, в правильном окружении, и пусть будет в ваших семьях мир и любовь. Пока! Света, частички света любви из уже темного острова Бали. Да. Уже, да, у нас уже закат случился, все, все случилось, mm -hmm. и спасибо, что случился у нас эфир, да, мы долго начинали, и долго не хочется прощаться. На самом деле, очень хочется. Ой. Потанцевать еще, как мне вчера Мария научила. Да? да? Обязательно после практики нужно еще наполниться приятными состояниями ощущениями у нас. Всем огромная-огромная благодарность презентация будет спасибо большое спасибо вам спасибо большое спасибо. все ответили спасибо. на все вопросы все решили, завершаем спасибо. Ура!